У меня жизнь никогда не будет сейчас такой, как прежде Я сейчас ехал с мега-крутым чуваком Вот он, блядь, был настолько крут, что я захотел у него взять автограф Сделать, сука, с ним селфи, пожать ему руку Вот мы едем, в процессе поездки происходит легкий диалог Я ему говорю, слушай, а чем ты занимаешься? Он говорит, я инструктор Он делал такую мхатовскую паузу, блядь Внимание, я инструктор по сборке конструктора Лего Я говорю, ебать, что ты мне сейчас сказал То есть у чувака ИП И он зарабатывает себе на жизнь тем, что вместе с детишками обеспеченных ребят Собирает конструктор Лего то есть он нам придумает какие-то игровые задания, новой степени сборки. То есть, ну, типа, это же как педагогика развивает мышление. Я такой, ахуе, чувак, а что, так можно было, что ли? Я тут, блядь, хуярю 24 на 7, блядь, вместе с наркоманами, проститутками, неграми, блядь. У меня ширяется в машине, убегает, не заплатив. Мне хотят дать в ебало. я говорю, а ты собираешь конструктор Лего с детьми? А что так в жизни можно было? Это ты, ты, блядь, просто хакнул эту жизнь, блядь. Я говорю, сколько ты зарабатываешь? Он говорит, 1200 рублей в час, типа миним минимальный заказ у меня 3 часа. Он блядь, зарабатывает пятак. Я пятак зарабатываю, внимание, никогда, блядь. Я за день, сука, столько не зарабатываю. Я представляю, блядь, что вот эту информацию сказать шахтеру, который в забое, весь в саже, блядь. У него уже нету печени. Ему говорит, слушай, ты сколько зарабатываешь? Он говорит, 40 тысяч рублей, но я не вылазю из-под земли, блядь. Эээ, а в Москве где-то есть чувак, который просто собирает конструктор лего и зарабатывает пятак. Блядь, он реально, ребята, охуен.